Ребят, я записываю это видео утром, после того, как только-только проснулась. А перед началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам подписаться на мой телеграм-канал. Там я выкладываю посты каждый день. Не только про игровых коней, но и про реальных. Бывает даже не только про коней. Буду очень рада вашей подписке. Ссылка в описании видео. А теперь... Приятного вам просмотра! И всем привет! С вами, как всегда, Маша. Сейчас конец 2022 года. Хочу заранее поздравить вас с наступающим Новым Годом. Ну, а мы начинаем смотреть, чего я добилась на своем аккаунте и как выглядит он в конце этого года. Я начала играть в 2015 году. Мой шкаф почти заполнен. И нет, это не баг. Я лишь пару раз использовала баги, но это лишь пару раз. Я очень боюсь потерять свой аккаунт. Кстати, на своем канале я записываю видео, как заработать чилинги Юрвика без багов и ставить лучшие рекорды быть первых на чемпионатах. Это если хотите такой же огромный шкаф, как у меня. В будущем планируются еще такие видео, так как тратить старкоинс не всем хочется. И не все знают, как быстро заработать шиллинги Юрвика. Я не играю для этого целыми днями, не напрягаюсь там как-то. Это вам не шутки. Если я правильно посчитала, то у меня сейчас ровно 220 лошадей. Когда-то давно я снимала сериалы и просто любила создавать стили. А теперь я ношу постоянно ровно одну прическу, как у меня в реальной жизни. Также в реале я не делаю макияж. Давайте посмотрим, сколько у меня осталось с тех времен. Я не знаю, что вам еще показать. Рекорды сбрасывают, я не успеваю их сделать что-то типа идеальных, но все равно как-то стою на первых местах. А на этом все.